Не страшно терять, расставаться не страшно, и кофе остывший, поверь, не беда. Страшнее стократ дожидаясь напрасно, отчаянно верить, что это судьба. Не страшно забыть и оставить нарочно билеты на поезд, людей, города. Страшнее, это знаешь, вернуться за прошлым, в котором прекрасно живут без тебя. Не страшно пасть среди шумной толпы, подняться под пристальным взглядом. Страшнее поверить, ожидая руки увидеть в друзьях отвратительных гадов. Не страшно не ждать, не любить, ненавидеть и не быть нелюбимым другими. Страшнее пытаться всю жизнь угодить, всю жизнь провести с нелюбимым. Не страшно остаться один на один. Двоя собирая в едино страшнее себя предавать не за тех, а после быть брошенным теми.